Итак, всем привет, это обзор мода, и это мод Таункрафт, простите, у меня включилось видео, которое я не хотел включать, надеюсь, вы его... И Итак, я вернулся, и у меня почему-то включилось видео. Так, я закрываю. Ну, это обзор мода Таункрафт, довольно интересный мод, он мне очень понравился. Сейчас я зайду на карту, и вы там не пугайтесь моему просто каким-то страшным постройкам. Страшным просто. Сейчас я все уберу. Так, это не надо. А это все-таки тоже надо. Это тоже надо. И это не надо. Так. И вот, что нам понадобится для мода Таункрафт. Это сразу, у кого есть мод... Джимми Форнитер Мод. Сразу говорю, вот, вот там вот есть такая панелька... Вот такой крафтинг сайт. Она не подходит, чтобы крафтить. Да, Не подходит, чтобы крафтить этот свиток. Ну, давайте все-таки я вам расскажу все о самом моде. Я вам покажу. Вот возьму сразу вот. Давайте самую красивую возьму это Ладно. Возьму сразу вот это. Что я потом сделаю? А моди я еще сам не разобрался до конца. Кстати, он добавляет мозги У Их можно есть. Но я еще не топ. Так. так, а теперь я покажу вам. Все руды Руды просто офигенные. В плане. На вид они не светятся, но на самом деле они светятся. Но не освещают. Просто светится, но не освещают. Вот так. странно Ну, давайте я их разрушу. Сразу уберу. разрушили наверное так ту которую которая будет красивее хотя нет разрушаю все давайте проверим какой она разрушается надеюсь она да она разрушает с, с железной ну и давайте пройдемся давайте пройдемся по самим этим штучкам Москва. первая желтая это воздух вот если нажать на shift выводится ее аур вторая красная она огонь потому что третья она синяя это вода зеленая это земля и вот такая вот она она просто магическая ну вот, смотрите у всех вот у палочек написано два да? А вот у этой шесть. А вот эта обычная, она вообще не имеет никакой стихии. Не, она... Она, в общем, скучная. Она только нужна... Ну, может, вам понадобится, чтобы взять палочку. Лошадную палочку. Да. Вы можете даже снимать сериалы по Майнкрафту, например, как Гарри Поттер. Классно выходит. Ну, тут не добавляется никакой там магии, да. Тоже, малять по всей магии. Яш. Давайте я оставлю вот, вот только э -э синюю. Потому что она вот такая Хотя нет, она тоже не нравится. Вот, чтобы сделать палочку нужно... Ага. ладно я сейчас вам покажу как крафтится волшебная палочка для этого нам пытаются... так сейчас да, все же веселее так что у меня тут не все Нам понадобится саморода, Нам понадобится палочка. И нам понадобится Это... надеюсь, нам тут один вот такой кристальный который выпадал из. Из тех рут, которые вначале были. Ну я их пока сейчас найду. Вот. Вот любую можно взять. Абсолютно любую. Вот даже вот эту вот пустую. Ну, если она пустая, то по идее можно сделать хоть из какой. Даже одну палочку, вот. только в ней железо. Вот это странно. Потому что... А, нет, на половине. Вот она сейчас заряжается. Теперь нам понадобится вот такая для... Вот. вот, вот. То, что я беру уже. А это понадобится для основных всяких вечеровых. Так, вот. так что я сейчас покажу, как ее сделать. Она делается вот так. Первый способ верхний он вам здесь он как я понимаю не очень-то вам, ну и подойдет вам все равно дешевле вот этот второй а ч ух ты а я понял это в общем если много фигов делать да то у вас там как кончается ну и можно вот так заправить. Вот, вот так вот крафтится вот Потом, еще вам понадобится для основных зачарований, конечно же, сам стул. Вот, стол. сейчас я найду стол вот сам стол так он по идее с ним ничего нельзя сделать вот состоит разрушает а вот вот он даже вот ну вот так не вот так не делается вот, допустим так вот вам вот так вот не делается да он просто сается так как вы его писали, но стоит взять в руку вот эту вот штучку и нажать на нее, вот у вас преобразовывается стол в такую довольно красивую вещь. Я понял, и текстура у листка, но даже не иди текстура у пера. А он стол поворачивается, вот так вот встает. А что вам понадобится для зачи... О, не зачарование, а нахождение аур. Кстати, я забыл вам сказать самое главное. Без чего тоже нереально начать игру здесь. Вам нужна просто любая полка. Вот, даже самая быкновенная, которая в доме есть. Ещё вот вот ваша книга. В ней абсолютно находится все. А, Но ну не все, а более так понятное обучение. Вот у меня на русском языке и не бойтесь, у вас тоже будет на русском. Я кину ссылку под видео. Видео будет на русском. Ой, видео. Версия будет на русском языке в плане вот это вот будет на русском все. Название нет, а вот обучение вот это вот. Видите, да, описание на русском. Стоит нажать вот сюда. И вот вам выдается крафт. Все тут на русском написано вот только кроме названия. Вот это вот такое. Кстати, вот такое оказывается нужно, чтобы... Вот, нажать на него. Ох ты, классно. У вас тут множество. Я забыл. Можно скрафтить, потому что там вроде что происходит, я смотрел видео. Простите, мне звонят на телефон. Я отключусь И, и я вернулся, мне позвонили, почему-то неожиданно. Я не понял, зачем все-таки это. Ну, вот именно такой стол. Ну и вот. Бурление, пузырьки, вот, мистические контейнеры. Вот давайте посмотрим. А, он делается стекло, стекло, стекло и глина. Так. Это непонятно зачем. Вот тут на русском типа обучение. Ну, такое объяснение. Ну, давайте перейдем все же к... Я думаю, хотя нет, я забыла сказать про, ну, вот это бурление пузырьков, вот это, вот это сделать. Это нам понадобится вот такой вот котел. Нашу палочку нажимаем. Опля. все. Теперь нам понадобится... Так, что я выкину сейчас? Тут тоже выкину. Тут я Тоже. тоже а все остальное так Ой, Так, теперь нам нужно ведро воды забрать уже не получается вниз ну просто выливаем лаву Скоро начнёт всё бурлить. Тут пузырьки пойдут. Вот. Ну и вот. Ну, больше навыки, по идее, не надо. Я не понимаю, зачем. Там вроде потом будут... М -м -м, крафты, но... Крафты, однако, как сказать, там разные бывают. Я вот один только помню, это я уже у ложки. Да, я вспомнил у ложки. Я посмотрел, нам понадобится. Так. так, так. Вот это. Не помню факел что ли? перефатилы еще так там про ну вроде как получим там что-то жизнь или ну я не могу понять что там вот да Та да и вот так вот кидать нельзя. Потому что считается как один. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Пять, шесть, семь, восемь. Видео не работает. Ну, давайте э, создадим наше кровотворение. Как сказать. Нам понадобится всего лишь бумага и уголь. Бумагу мы ложим сюда. Уголь сюда. Мы получаем свиток. Тут ничего не нету. Еще. О, стоп, он два нахуй. Но сейчас он будет искать. вот, как видим, саксум Факсум... да, становится прозрачным, и появляется рисунок. Теперь на нашем свитке появляются слова, и они на русском, что очень поможет нам играть с этим модом. Ну, завершено на сто процентов, завершено семьдесят пять, восемьдесят пять, сто. Вот сто процентов. можем забрать и смотреть. Мы Можем вот так просто смотреть. Уй, можем Очень классно, мне это очень понравилось. Вот что вот так и сделано именно. Ну, и желаю вам удачи с этим модом, потому что с ним я еще не разобрался. Кстати, я забыл сказать о вот таких вот данжах. Они появляются в деревнях. И их можно делить от обычно церкви тем, что у нее у церкви нет вот таких вот блоков. Ну и вот мод очень, очень классный. Желаю удачи. Вот кто разобрался, пожалуйста, напишите в комментариях, ну, кто разобрался, потому что я не знаю, как у него разобраться самому без помощи видео всяких. Ну, тоже сбрался в общем напишите пожалуйста в комментариях как вот как вот тут всякие вот эти находить ну а то всем пока желаю удачи подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ну надо ли еще видео всяких видео разных если надо то я буду делать видео сразу говорю там ну вот если не надо все равно я буду делать потому что мне кажется что с каждым видео у меня все лучше и лучше выходит ну может быть это и не так вы можете меня поправить потому что ну каждый человек себя оценивает хорошо а вот я не знаю хорошо ли я себя оценил ну и так что пожалуйста напишите в комментариях хорошо ли выходит у меня вообще видео и посоветуйте программу, пожалуйста, вот, с которой записывать видео. Сейчас вот я за вот стены. то я замолчал а, да. Ну ладно, вот, всем пока. Желаю удачи, успехов в Майнкрафте вот с этим модом именно, потому что мод очень запутанный.